Всем моим уважаемым подписчикам и друзьям! Мы сегодня, в час солнечного дня, отправились посетить древнюю столицу Болгарии, город Близко. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Это первый теплый день после двух недель очень холодных. И даже со снегом у нас были эти две недели дожди ветры. В общем, сегодня у нас такая отдушина получилась. Еще у нас какое событие ожидается в Болгарии? У нас грядут выборы. Выборы у нас грядут 4-5 апреля. Там тоже, по-моему, будет несколько дней. Очень много кандидатов, очень много предвыборной агитации на дороге, очень много предвыборной агитации везде, по телевизору. Ну, то есть у нас идет такая предвыборная кампания. В общем, болгарам решать. Все, мы повернули на Плиску. Мы здесь же поворачивали на Мадару. На Мадару, наверное. Да, на Мадару было прямо. А здесь мы тут Рыцарь. Да. Хам, наверное, Аспарухов. Ас -ха, Аспарухов, да. Итак, мы едем в Плиску. Население Близки. 1012 человек по данным 2013 года. Расположена она на северо-востоке Болгарии в равниной местности, в 13 километрах от Шумина. Слово близко было знакомо каждому жителю СССР. Для всех это, прежде всего, доступный коньяк и дешевые сигареты. И, наконец, сейчас мы увидим древнюю и современную «плизко». Вот этот город. Старый город близко. Расположен в трех километрах от современного города. И туда мы сейчас и направимся. Вот прямо указательно резерват. Мы едем прямо к этому месту. Какой Это резерват? Ну, архе археологический резерват близко. Мы уже выехали из близки. Старый город Плиска. Национальный историко-археологический заповедник Плиска входит в список 100 национальных туристических объектов, обязательных к посещению. Также он входит в состав регионального исторического музея в Шумине. Вот главный вход в Плиску. Мы приехали. Вот мы так красиво заходим в этот внутренний град Плиска. Укрепленная резиденция болгарских Владителей. Вот здесь можно прочесть всю проплиску. Это внутренний город, а еще пойдем базилику. Красиво! Но она же была разрушена, а теперь восстановлена. Ну все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Место, где была построена столица, расположено на равнине и окружено склонами соседних гор. Здесь были благоприятные условия для содержания скота. И кроме того, в районе Плиски пересекались важные дороги. В конце VII, в начале VIII века в Плиске начались первые постройки. Они были деревянными. Но к концу VIII века, к началу IX, деревянные постройки сменились каменными. И было построено первое большое каменное здание – дворец Кром. Вот эти останки дворца. Ну, мне как-то не верится, что это старинные камни, не знаю. Ну, как-то не да, слишком современные. В 811 году византийский император Никифер поджег столицу. Реконструкция дворцового центра была завершена во время правления Амуртага в 814-831 году. На месте бывшего Крумовского дворца был построен новый тронный зал. Центр дворца был обнесен каменной стеной, а жилые хозяйственные постройки – высокой кирпичной стеной. Здесь какие-то древние камни. в полутора километрах от крепости находится Большая Базилика. Туда мы тоже сейчас отправимся. После принятия христианства при князе Борисе I 852-889 год появились первые христианские храмы, среди которых самыми впечатляющими является Великая Базилика. В 889 году князь Борис удалился в монастырь. Передал власть своему старшему сыну Владимиру. Однако он попытался восстановить старую языческую веру и был брошен в тюрьму и ослеплен. Вот большая базилика. Конечно, это все новодел. Конечно, понятно, что здесь все было разрушено. Но вот эти, может быть, колонны, некоторые камни, вот там вот, например. Мы находимся в Плиске Плиска была столицей Болгарии с 681 по 893 год Ее основал хан Аспарух Когда к власти пришел хан Семен То он перенес древнюю столицу Болгарии В Великий Преслав Вот здесь колодец какой-то Не уверена, что древний ну, а сейчас мы находимся в большой базилике и видим то, что от нее осталось. И, в общем, она восстановлена частично. Мы снова возвращаемся в Плиску и приглашаем вас прогуляться с нами по современной Плиске. Мы в современной Плиске на площади перед Кмирством. Здесь мы увидели табло. На нем есть список правителей, которые правили, когда Плиска была столицей Болгарии. Малые архитектурные формы Еще на площади есть монумент Карилу Шкарпилу, основателю болгарской археологии Федору Успенску Русскому ученому Археологу Византиеду Какая площадь Опять какой-то памятник Сейчас почитаем Загинули в Отечественной войне 44-45 годов Александр в тодоров Убит Вранская гора И тут дальше все остальные Здесь будет фонтан очень красиво. Но сейчас пока, конечно, нет, но будет. Главный памятник на площади князь Борис Первый Креститель. В его правлении христианство стало официальной религией Болгарии. Вот этот памятник на Дарень Воздвигано симпатичный. С пластиковыми окнами. Да. Да. Этими пластиковыми окнами испортили весь исторический вид. Ой, айс должен быть, смотри. Но его нет. Но его нет. А Там мы дю... живут. Да, ужас. Мы ждем айсов, а их нет. Вот видишь, написано, двор на кириллице, 500 метров. Баня есть тут, видишь, сильнее. В есть еще одна достопримечательность – культурно-исторический комплекс, который называется Двор Кириллицы. Интересно то, что этот двор был построен армянином Кареном Алексаняном, который на свои средства покупает 8 тысяч квадратных метров земли, нанимает строителей и реализует свою мечту. Двор был открыт 2 мая 2015 года. Поводом послужило чествование 1150-летия крещения болгар в православную христианскую веру. Но, к сожалению, мы этот двор посетить не смогли, потому что просто опоздали. Он работал до шести. Сейчас ковид... И поэтому очень строгие правила. Там было много народу, и нас уже не пустили. Но всем рекомендую посетить это место. Билеты недорогие. 8 лево стоит билет обычный. И 4 лево учащиеся. Ну и пенсионеры. Такие доброжелательные дети. Ну да. Вон какая развлечка через 200 метров поверните направо ну центр в общем сделан неплохо но мы здесь проезжаем ну, такой Рестораж. не помпезный простенький да. но чуть-чуть от центра и все то здесь места есть для аистов просто аистов нету такие горочки а вот там мадарский коник я думаю вот те горки да вот такие зелененькие полян уже у нас горки полян красоти как трясется да, мы на дороге а два такая луна у нас сегодня возвращаемся и тут тоже еще эти скалы нормально. Такие замысловатые, да, вот у них форма. Вроде это и не скалы, это какие-то холмы. Но холмы такие, как нарисованные. Такое впечатление, что кто-то тут копал и, Черт. наверное, да, породу складывал. Но просто такие горы нарыты. Так, мы заканчиваем наше путешествие древней столице Болгарии и возвращаемся по Адвовару очень красивые холмы мы тут обнаружили по дороге обычно. пытаемся их снять красиво обычно мы в темноте уже здесь возвращаемся это точно и их не видно или в темноте или с другой стороны но вот первый раз оно в такой подсветке да, очень удачный такой ракурс и солнце подсвечивает да, очень вот, сейчас мы проедем эти холмики и всем до новых встреч подписывайтесь на наш канал мы для вас будем снимать много интересного